Вот ваше отношение к создавшейся ситуации. Если можно, с аргументацией и причинами, что, чего, как произошло. То есть в данном случае, насколько я помню, насколько я понял вашу точку зрения, так то виноват Бутарис, правильно? Да, да, да, да. Львиная доля вины лежит на нем. Потому что это я знаю из... Так сказать, из первых рук. Есть такой э, Костас Александридий, оксюнин, mm -hmm. очень известный человек в общественных э, кругах пантийских. Вот он встречался с представителями гей содружества вот этого. Mm -hmm. э, спросил, кто у вас родитель, показали человека. Потом собрались, э, там был почти весь оргкомитет. Он говорит, ребята, неужели не стыдно? У нас День памяти, вы делаете парад, это же разные вещи. И они говорят, вы знаете, мы же не в курсе были. Мы обратились в Лимархию, в Мерию, не с тем, что дайте нам 19 мая, дайте нам один день для проведения нашего парада. Нам, говорит, назначили 19 -е. Прошло какое-то время, вдруг мы узнаем, что 19 мая День памяти, День скорби, мы, говорит, обратились опять в Зимархию, в Мерию, что просим вас перенести этот день. Им ответили, что у нас такой возможности нет. Можно подумать, что год кончился. Что значит нет возможности перенести? И тогда, говорит, мы на свой страх и риск перенесли, потому что там было часов на 5 вечера. И могли столкнуться две колонны. Перенесли на раньше, они повели 12 часов где-то. В общем, пораньше. То есть, получается, сказали, Дим, да. Дима, получается, ситуация такая, что Дима сознательно э, назначил сознательно это... Сознательно это сделал, да. То есть, да, да. попытка столкнуть э, понтийцев с кем-то другим, или как это можно да. объяснить? Или дискредитировать кого-то? Я только так это вижу. Скорее всего, дискредитировать понтийское движение. Скорее всего. А... Еще набрался наглости, туда пришел и Сел в первом ряду. Я э, был как раз на этом мероприятии, прошел, там в первом ряду сидят почетные гости. Начал здоровье, смотрю, Бутарец дальше сидит. Я повернулся и прошел, вышел оттуда. Потом подошел в Сумиаде, поздоровался со мной и направился, там у него место было зарезервировано. Направился, вдруг увидел Бутареца. Плюнул, повернулся, я говорю, те, не понайдите, не хочешь с ним рядом сидеть. Он говорит, да, пошел он. И ушел. Единственный человек, который не захотел с ним общаться. У меня было желание подойти к нему и сказать, Димархи, ти что, что за дела такие, как можно в один день устраивать и значит, день памяти, и парад. А потом, думаю, там же много людей, кто-то услышит, поднимется шум, будет скандал, чтобы я не был причиной скандала, чтобы не, поменял, не помешал проведению этого дня. Плюнул, думаю, потом я ему свое выскажу. Отошел. Ну, в итоге кто-то нашелся, который его признал, знал о параде, начали кричать, люди, уходи отсюда. И он, если вот. сразу ушел, ничего бы не было. Он сам провоцировал, стоял. Уже народ-толпа кричит, уходи, уходи, уходи, он стоит. Ну, конечно, ситуации воспользовались вот эти элементы, которые присутствуют практически на всех мероприятиях. Вот типа рыба-пиранья, что есть, где-то что-то урвать. Они потом... Жгут машины, переворачивают вот эти вот мусорные Что ящики, нет? ломают витрины. Это просто хулиганы или это... Хулиганы, хулиганы. То есть они, они не принадлежат... Ну, они организованы. Они организованы, но организованные. Это, на... это анархисты, это просто... Это... это, видимо, анархисты, может быть, крайне правые, Не могу сказать. Я с ними один раз общался, когда мы проводили мероприятия, у нас был митинг шествий, вернее, шествие и митинг. Одного мальчика убили, причем убили полицейские. Леонидис был такой, из Салкин, молодой пацан, 17-летний мальчик. Uh -huh. Полицейские его убили, по этому поводу мы организовали шествие и митинг. И эта молодежь опять совралась, но я это предвидел и попросил наших спортсменов, там борцы, боксеры, человек 10 возглавить процессию. И когда увидел, что этих, эти ребята тоже собрались впереди, перед нами, они идут, все крушат. А кто виноват? Тот-то организовал. Ну понятно, да. Я пошел к ним, я говорю, ребята, пожалуйста, подальше от нас держитесь. У нас есть возможность вам ответить, поставить вас на место. Вам проблемы нужны? Нет. Давайте уходите отсюда. Потом обратился к полицейским, которые нас сопровождали. И говорю, ребята, вот эта группа не наша. Я отвечаю за тех, кто вот позади. Впереди решайте вы с ними проблемы. И те буквально через пару минут рассосались, ушли, и больше я их не видел. Так Здесь что тоже я надо под... было да, какое-то... Да. Может... Меня... да, да, да, я вас понял. А если я вам задам такой вопрос, э, э, могут ли быть эти ребята э, специально наняты или же договорены с кем-то со стороны Псомиадиса, чтобы устроить провокацию? Ну, что сказать, все может быть, политика это самое грязное, что вообще у нас в жизни может быть. Политики все возможно, если людей убивают, стреляют, воруют, а почему не нанять кого-то, чтобы кому-то там морду набить или просто... В принципе, его и не били, видео уже есть, в него ну, да. бросали бутылками, в основном пустыми, пластиковыми. Потому что они попадали ему там в плечо, куда-то, и отлетали, пустые бутылки. И били по машине, я смотрел внимательно, парень ногами, один кулаками бил, стекло разбил в машине. Так стекло, ну, говорят, я не, вижу, не разбили. Вы, разбили. А, вы видели, что стекло было разбито или не видели? Нет, я не видел, писали, что стекло разбили. А, я вот, вот, дальше. Стекло как раз, да, стекло как раз было не, не было разбито, потому что на видео нет, я зали, тоже смотрел. Не, не, боковое, не боковое стекло, сзади, вроде А говорят, потом вроде его разбили. разбили. Что его разбили потом, чтобы специально создать наказывает. А стекло. может быть, вполне может То есть вы не видели, вы не видели, да? Нет, нет. М -м. нас вот на тех кадрах. Потом я был там, где мы собирались вначале. Uh -huh. Мы были все на площади Айя София, Айя uh -huh. София, там церковь. А потом руководство трех федераций и артисты, вот эти вот девочки, мальчики в национальных одеждах пошли к Белой башне. Там был флаг поднят, чтобы опустить флаг и после этого процессии подняться к турецкому консульству. Uh -huh. Он был тоже с нами на Святой, вот, Святой София Площадь, uh -huh. а потом оттуда ушел. Я вообще уехал домой и уже все это видел по телевизору. Хорошо. Он а пошел в Белую Башню, да. его оттуда выгнали, uh -huh. Белой Я Башне. понял. То есть вы видели, вы, вы присутствовали, когда в него бросали бутылки и все остальное? Нет, нет, нет, нет, я уже нет. ушел. Потом а я там не был. Я вас понял. Хорошо, есть такое мнение. Есть такое мнение, я просто не буду говорить, кто это мнение говорит, но тем не менее есть такое мнение, что Бутарис пытался противопоставить Элинов и понтийцев. То есть этим всем, вот этим всем действиям. То есть, скажем так, нет, показать Эллину в понти... плохо... а, может свете. Да, я показать, думаю, что да, показать, понти... да, показать понтийцу в плохом свете. И, дескать, э, все это направлено Не против, э, да. И, да, секундочку, я вам договорю. говорю. И, дескать, все это mm -hmm. началось, и все эти мероприятия начались после того, как э, некие люди в, ну, во главе Савиди приватизировали часть спорта. То есть это типа э, мнение такое есть, что это, дескать, направлено на то, чтобы дискредитировать Савиди. Не могу сказать. Там mm. о порте вообще разговоров не было. Портом занимался, я знаю, посол Америки, который давал несколько раз интервью. Я еще писал, что какое отношение посол иностранной державы имеет право вмешиваться во внутренние дела страны. Кто купил, зачем купил порт, на какие деньги, какое твое дело? Ты занимайся yes. своими делами, а греческий оставь в покое. Но это вопрос геополитики, а... поэтому... Поэтому ПАЭС по да, в это понятно, по, понятно. По этому, по этому дело вошел, потому что это вопрос геополитики. А да, Союзи считают а порт上... российским бизнесменом, да. <связычный> и их представителем. Это понятно, представителем России. <связычный> насколько, насколько я знаю, он высказался очень плохо э, по Македонии. Говорю, что... Как, как, ну, какая проблема в том, если... Копия будут называть себя Македонией. Это кто высказался плохо? Это Бутарис. Бутарис? Бутарис. А потом высказался где-то в телеинтервью. Я не говорю, если он убил, или не грехов, или что-то. Очень плохо, что чуть ли не матом, что какая-то такое мне дело до того, что там кого-то. Там была Убили ситуация другая, там просто как переводили может это быть, все может быть, там перевод... он, сказал Я... на английском, он сказал на английском, а фраза была воспринята на греческом. Ее перевели в более грубом варианте и так далее. То есть там вопрос под, скажем так, под, этим, под вопросом. Может быть, может быть, передергивание фактов всегда бывает. Есть, да. Но а, у него раньше, раз... раньше были прекрасные отношения с совместными. Угу. Я их много раз видел вместе, есть фотографии совместные. Поэтому не могу сказать, что Савиди хотел подставить или нет. Хорошо, а может, может ли быть такая ситуация, насколько говорят, что э, Бутарис имеет очень сильные связи с еврейской общиной, соответственно, с э, американцами. Может быть такая ситуация, как пришел Паев, э, его, ну, его убедили в этом, а заплатили, не знаю, как там, э, заставили или как-то еще сделать так, чтобы э, он начал давить на Савидиса. Нет, он у нас совете давить никак не может. От него совете ничем не зависит. Но если что, скажем, стадион должен расширить и от него зависеть дать решение или нет, но совет может поставить совет на э, вопрос на самом совете, и тогда ссылаются на то, что его вот побили, избили, там полжизни отняли, и никто не видит корень, чем была причина. Так же, как в Савиде, когда выскочил на поле. Угу. Весь мир его ругал, только ленивый камень его не бросил. Ну, вот да, он да. вышел на поле. А на самом деле что было причиной? Забили гол, который выводил Паук на первое Это место. Я понимаю. Это я все прекрасно гол. понимаю. Гол зачли, засчитали, а потом отменили. И угу. он вынужден был выйти.